всем здравствуйте меня зовут светлана и вы на канале Вкусные рецепты. предлагаю вашему вниманию сорбет из банана очень вкусный освежающий а самое главное готовится очень легко и просто получается нежным ароматным рекомендую и если вам интересно это видео оставайтесь со мной не забывайте подписываться на канал нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео и ставьте мне лайк мне будет очень приятно Итак, бананы я почистила. Теперь их нарезаем, кладываем в удобную для вас емкость. Сюда же нужно добавить лимона. У меня где-то получилось одна чайная ложка полная. Сок одного лимона сахарную пудру. Сахарную пудру добавляйте по вкусу. Хорошо все потираем в пюре. Готовую смесь убираем в контейнер и ставим в морозилку. Через один час нам необходимо достать и перемешать наш будущий сорбет. Киви нам необходимо помыть и почистить. Киви я очистила. Теперь киви необходимо нарезать кубиком. Мелким кубиком нарезать не будем. Будем крупным кубиком нарезать, складываем все в мисочку, Итак, киви я нарезала, пожалуй киви я отправлю в пакет, а пакет отправлю в морозилку на два часа, для того чтобы наши киви заморозилось, и так делаем сорбет из киви, киви у нас заморозилось, Выкладываем в чашу блендера на киви. Сюда же выдавливаем сок лимона, одну-две столовые ложки меда. Мед можете заменить любым другим сладким сиропом. Нам нужно превратить киви в пюре, в однородную массу. Да, дорогие друзья, вот я измельчила наши киви, это получилось, однородная масса, смотрите. Теперь буквально на полчасика, на один час я отправлю эту массу фруктовую в морозилку. И наш сорбет готов. В принципе, можно уже подавать и на этом этапе. Очень вкусно и освежающе. Само у меня получилось вот такое невероятно вкусное освежающее лакомство. А самое главное, полезное. Пробуйте, готовьте, это очень вкусно. Приятного всем аппетита, хорошего летнего настроения.